Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это Resident Evil, а, первая часть ремастерет. Итак, мы с вами, значит, короче, а, что мы с вами, мы с вами а, исследовали комнаты, значит, с ключом латы, все комнаты вроде как бы а, пооткрывали, и теперь нам нужно пойти и решить. А, нужно Сейчас а, Выполнить головоломку С а, Лунной сонатой Сейчас мы сразу с вами По пути возьмем, короче, герб Вот через саловую пройдем Возьмем герб Что ты, лопта, чешется Ну что ты, ну что Чешется но так, возьмем герб и выполнив головку с часами, попробуем выполнить головоломку. Ой, выполнить головоломку с лунной сонатой. Попробуем выполнить голомку с часами. Надеюсь, будет доступно. И мы что-то там возьмем. По-моему, если не извинять память, там, короче, после колонки с часами мы возьмем с вами а -а -а, ключ, который нам нужен будет для... А -а, для того, чтобы попасть в змеи. Если по времени, да, мы будем успевать, мы еще изгоняем сегодня с вами змеи. Так, я беру, короче, герб. Эмблему. Изучить. Это что на латыне, да, наверное, написано? Латы... Латынь? Язык-то. Язык-то латынь. Внешние края затерты из-за частого использования. Понятно, туда-сюда его... Туда-сюда -туда его, короче, вытаскивают и вставляют. Герб-то Герб этот. Так, получается... Да, сюда Бляха! Ёпти мать-то кто! А сюда? Тихо, ПГ. А я не могу открыть. А нет, смотри, открыла я. Там ломался. Сейчас, сейчас, сейчас вытво... Прямо двери здесь стоять. леха ты смотри какой! Нет, нет, нет. А погоди, мне сюда надо? Это уже превратившийся, бля. Нет, нет. А -а -а! Бля. Сюда мне надо. У меня ружья нет. А -а, с пистолетом опасно. Опасно вот этого с пистолетом мочить. Я надеюсь, он сюда не придет. У них они оказываются еще эти. И, и двери, короче. Выламывают, ублюдки. Так. Окей, okay, нишнепок, короче, а, взяли. Ой, пока еще ничего не взяли. Так, это что? Дневник Тревора. Дневник Тревора. Okay. 24 ноября 1967 года. 11 дней прошло с тех пор, как я прибыл в имение. Как я мог закончить? Вот так. Парень в лабораторийном халате пришел с тарелкой скудной еды и сказал... Мне жаль, что так вышло, но это из соображений безопасности. Тогда он ударил меня. Теперь все обретает смысл. Есть только два человека, которые знают секрет особняка. Сэр Спенсер и я. Если меня убьют, Сэр Спенсер будет единственным, кто знает секрет. Зачем? Уже не важно. Тут слишком опасно. Моя семья. Я надеюсь, что они в порядке. Я решил бежать. Джессика, Лиза. Я молюсь за вашу безопасность. 26 ноября 1967 года как я мог быть таким неаккуратным я потерял любимую зажигалку которую мне подарила джессика на мой день рождения теперь будет гораздо сложнее выбраться из этого темного места да получается вот зажигалку которую мы нашли это вот эта вот зажигалка да? 13 ноября дата когда моя судьба была решена моя тетя была госпитализирована за три дня до этого джессика и лиза говорят что собираются навестить ее жаль что я не могу быть с ними так, 13 ноября э, и 3 дня до этого, надо запомнить, вдруг пригодится. Э, но подождите, даже когда я пишу, моя память возвращается ко мне. Перед тем, как потерял сознание, я помню, что человек в сказал что-то вроде «Скорее всего, ваша семья уже...» Я молюсь за их безопасность. 27 ноября 1967 года. Каким-то чудом мне удалось выбраться из этой комнаты, но выбраться из особняка будет нелегко. Я должен пройти все ловушки и загадки. Глаз тигра, золотая эмблема. Я должен попробовать и все вспомнить ради своего блага. Так, Глаз тигра. Глаз тигра, ну, мы знаем. А что там? А что? А этот Глаз тигра? Там только припасы Глаз тигра. Золотая эмблема. Золотая эмблема, ну, вот сейчас мы, получается, да, будем э, делать. Окей, короче, чувак был закрыт. Вот этот Тревор был закрыт в этой комнате. Видать, он поставил, короче, или взял эмблему и не смог, короче, выйти отсюда. Хотя, почему он не мог выйти отсюда? Я же смогу сейчас выйти. Смотри, раз закрылась, а у него эмблема стояла. А дверь была закрыта. Почему? Как так? Так, окей. А -а -а -а, золотая, да, эмблема? Золотая эмблема. Внешние края затерты и зачастую используем. Видать, это тоже туда-сюда дергали. Так, ставим вот эту деревянную. Все отлично. Погоди, патроны. Ага. Перезаряжены все. Окей, отправляемся, короче. Обратно в столовую. Да, я сейчас, получается, ставлю, короче, вот эту эмблему и заработает там с часами эта вся фишка. Механизм, получается, заработает. Черти мать. Вот когда-нибудь он ее выломает. Вот когда-нибудь он ее выломает. И мне нужно быть, короче, это, с ружьем в этот момент. да все да все так как я, как я и говорил окей здесь короче такая фишка я а, погоди посмотрим сначала так когда двое пробегут друг против друга путь к вашей судьбе будет открыт а, похоже вы можете вращать шестерни на три часов попробовать нет пока пока нет погоди получается там есть цвета погоди-ка там еще цвета есть а -а -а. Щит Меч доспехи, Шлем Так, интересно, это что-то значит или надо просто стрелки Так, изображение двух рыцарей, атакующих друг друга Короткий меч пронзил грудь одного рыцаря Тогда как длинный меч пронзил у второго а -а -а. Я хочу посмотреть Получается у нас длинная стрелка Длин, Длинная стрелка, я не знаю, вот это вот цвета-то имеет значение, нет? Длинная, длинная стрелка, короче, у нас получается, что это? 12 11, да, наверное? Так, 12 12 12 10 Ой, 12, 11 10 Наверное, 11 или 10 получается. Окей. А, маленькая стрелка у нас получается. Так, это 12. А, час. 2. С... Так. 3. Короче, посмотрим. Дай уйти от него. Я уже насмотрелся. Так, а, -а, -а, а погоди, длинную стрелку сейчас мы будем. Сейчас длин... Со -с, с длинной стрелкой сейчас разберемся. Флеха! Средняя, большая. Ну, наверное, большая. Чуть влево вправо. Так, погоди, вле влево. А это маленькая стрелка, да? Блин, как не мюто. Там под углом, там на двойке стояла. Да. Чё так много текста там, бляха. Какую я сейчас... Ага. Так, я, я крутил влево, значит, вправо. Да погоди, погоди, теперь надо по часам... Ой, значит, значит, по цветам надо. Годи, по цветам. А, значит, маленькая у нас на зеленая, большая у нас на красная. Маленькая на зеленая, большая на красная. Маленькая на зеленая, большая на красная. Так, маленькая на зеленая, большая на красная. А, -а, -а друг Понятно. Продолжай вращать. Так, погоди. Так, среднюю. Среднюю. Вот так. Да, получается. Да, продолжить вращать. Так, большую получается у нас влево. Все проще пареной репы, короче так. Как бы в принципе Вот и ключ Ключ особняка, окей А ключ это у нас получается Так, изучить, это у нас Ключ щита Ключ с изображением щита, хорошо Всё. Теперь можно бежать, короче, к змее Других у меня пока... Значит, получается, да, здесь ключ. А у этой... У, у, у, у, у змеи, короче, там будет этот... Маска, наверное. Так, погоди, а здесь какой щит? Нет? Шлем. А, я не знаю. Брать ли мне... Дробаш. Я хочу попробовать не. Не тратить патроны. А, нет, дробаш надо взять, друг там этот, короче, превратился и встал. давай как сбегаем, короче, за дробашом. Вдруг там э, превратился и встал. Там же у нас зомбарь лежит. Ну, щит, по-моему, ключ, он только для той двери. Больше здесь не, в доме, по-моему, нет никаких э, дверей с щитом. Я предполагаю, что сейчас мы со змеей, короче, справимся, и нам придется уже выходить э, туда. Помните, что там старушка охраны или что-то такое было в оригинале-то? Так, окей, да, давай возьмем дробаш. Почему патронов нет? Возьмем дробаш, короче, вот эти патроны я убираю, оставлю, короче, пистолет с 15 патронами. Вот, а возьму аптечку еще. А смотри, у меня фляга если я могу кого-то сжечь. Гребень ветра еще есть. Так, окей. А, и еще одну аптечку возьмем. Хорошо, так, вот это перезарядить. Хорошо. А, вот эти патроны я уберу ненароком, чтобы не потратить чтобы как-нибудь там выкручиваться. Так, уже ее сразу экипируем. А, сохраняться, не сохранятся, я не знаю. Давай попробуем. попробуем сохраниться. На всякий пожарный. Еще, я думаю, наберем, короче, ленты. Еще, еще попадется. Что мы еще даже в ол не прошли, по-моему. Так, окей, э, джилл, джилл, джил, джилл, джил, джилл, джилл, джилл. Убираем. Ну и, в принципе... Не, все-таки надо было не сохраняться, надо было сохраниться после змеи. После змеи надо было сохраниться. Ладно, после змеи, если что, сохранимся, еще раз. А... Сторожки там, по-моему, возьмем эти. Ну, в, ком... в этой в доме охраны. Возьмем патроны. О, эти, ленту еще. Ну и патроны там должны быть. Там по-моему еще пауки будут. как бы в принципе здесь э, сейчас не сложно должно быть э, ну как бы в принципе мне э, сражаться то с ней не надо мне просто пробежать короче по буриму, нам чтобы она меня там не куснула вот сложнее будет когда надо будет с ней сражаться второй раз там уж сложнее будет а что-то нормально больше не нужен. Нужен ну, с богом! с богом! для <связать> <связать> типа они не собираюсь, как бы, в принципе. А ч тут, патроны есть какие? Здесь ничего. Здесь ничего вас не заинтересовало. Okay. Здесь что? Может здесь что заинтересует, э! Возвращаю долг с процентами. Да что? Кто что? У, -у, -у, -у, -у, -у, -у, у Маска. Хорошо, маска смерти. Так, изучить. Это что у нас за маска? Это у нас маска без носа. Плещами без носа. Все, теперь надо валить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давай, давай, беги. Неожиданный поворот такой, неожиданный. Сюда no! будет составка. Леха, я его бросил. Его бросил. И да? Я еще раз зайду. Сейчас там... Нет, нет, нет, нет, нет, нет, беги, выходи. Оно уже уж заглотило его. Я, короче, это... <смех> Спас сначала Брэда, потом, короче, это бросил его. Опа, от, от этого. Зомби нет, смотри. Брэд его зафигарил, что ли? Так, у меня есть три маски. У меня есть три маски. Какой? Ты какой? Нормальный или... Попробовать. Вс нафиг. Такой ошибки больше делать, как в прошлый раз, нет. Не хочу. не не хочу спасибо. Так, вас замутил, короче. Э, бляха! Ни хрена Брод... себе! Э, ты ничего не побудал, э. Ну-ка. А, это откроет. <сёк> И ради такие стали, они начали, короче, двери открывать. Ну-ка. Давай, вроде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 Ружье, ружье, ружье, ружье, ружье, ружье, ружье. Ладно, пускай у меня будет на всякий пожарный. Неохота бы, не неохота его в принципе тратить, но пускай будет. А патроны для пистолета. Патроны для пистолета и сохраниться надо. Знаешь, куда мы не ходили с вами? Сейчас покажу. Трудно объяснять, сейчас покажу. на следующую сохраним и конечно бреда жалко бреда жалко я не ожидал и не ожидал так окей все погнали там вроде собаки должны быть а еще и зомби Надо... Эта карта... надо перезарядить немножко вот сюда короче вот здесь дверная ручка вот вот сломается да пойти все равно войти все равно пойти здесь короче зомби и там будут собаки я не помню одна две да, уйди! слишком близко подошел зачем два раза допустить зачем три Так, так, так, так, так, так, так, так. Ни хрена себе, он у меня три раза, короче, уснул, и все, у меня, э, прикинь, это... Все плохо. Уже... Дверям, дверям, беги. Ух, ух, ух, быстро, быстро, быстро, быстро. Вода, сумато! тыкается плоховаст плоховаст получилось близко слишком подошел к ним ладно пускай лежит я надеюсь что когда появятся хантеры то вот эти вот зомбари они все пропадут так собака аккуратно тоже надо быть Так где? Ай-яй-яй, сзади! <звы> <звы> это как, бляха? Че, убил? Еще <звы> и убил. Это как я выстрел? У меня <звы> патрон, короче, через это. Как-то через спину пролетел. что <звы> нормально. Вот сюда. Это как раз дорога ведет, короче. В, В углублении что-то написано. А проклятого гроба. Необходимо. Так, так, так, это уже что-то интересно, погоди-ка. Я что-то где-то пропустил Оскоренитель проклятого гроба Ааа Ну-ка Значит маски что ли надо У меня получается что маски все собраны Их четыре, Закрыты Эмблемы не туда. Не туда ломлюсь. Так, надеюсь, эта ручка не сломается. Хотя можно там. А, нет, там зомбарь ходит. Надеюсь, ручка не сломалась. Потратился, но ну, все равно. Ну ладно, потратился, ты и потратился. Там все равно это. Все равно бы пришлось их убивать. Так, окей. А мне нужно тогда будет. С патрона для дробаша если мне надо к маскам значит мне нужны патроны для дробаша так раз два, три. Ну три маски а там 4 должно быть нос глаза а или нет а где я еще это не был -то? Мне почему-то кажется, что маски это. Ну. Четыре. Где я еще это не был? Чего я вообще пропустил-то где? <связать> Кто помнит, а? Если сейчас не. Если сейчас э -э нет. Я не знаю, что делать, не помню. Надо будет подумать. Да, надо будет думать. Так, этот пырь там ходит. Лех, вот как? Вот как сделать, чтобы она ему башку, короче, разнесла? Чем там? О сюда иди застрел. Ну что делать-то взорву убивать при придется? чем мне пройти-то надо, в любом случае. ты иди епте двери так мы умеем открывать а вот так вот э -э, тупим да? убежать Сюда. ой бля. одни растраты, одни растраты на них на всех Рентель проклятого гроба. Но проклятый гроб это у нас получается там в этой в масках. Да побежал Да разогналась-то. Ой, этого нет, смотри. Задралась ждать что ли? Или убили тогда? Нет, вроде не убивали. Четыре! Ёпти! Я говорю четыре. Четыре маски. Я вставлю сейчас сразу. Это что у нас? Каменная статуя на месте глаз, носа и рта. Вот такой у меня нет маски рот все вот такой у меня маски нет Не надо где-то я не помню я, я хоть убей я не помню Где доставать? Где мы не были-то? Подумать. надо подумать, где мы не были. Так, где карта? Второй этаж. У нас еще двери тут закрытые. Где, вот здесь? А это что за комната не исследована? Смотри, ну там еще комната не до конца. В процессе. Какая-то комната. Что за комната в процессе? Я что-то там не взял? Да получается, вот там у змеи процессе уронит а зомбарь, бля, какой Правильно же, сюда? Чисто. а что там в процессе что-то упустил я хотел в зомбарь там в принципе можно как-нибудь попробовать его вот так обдурить вот короче вокруг стола там здесь что в процессе -то? Э, чё в процессе-то здесь? Ну-ка Какой процесс-то здесь? Он же не может показывать, типа, из-за зомби То, что здесь Может, и здесь что? А здесь Патроны, пти мать Я же говорю, здесь где-то патроны должны быть Я же говорю здесь где-то патроны должны быть. Помните, я говорил, что где-то должны быть патроны. Оказывается, я плохо нажал там. Все. Итак. Лестница там. У меня других ключей нет. Как бы. А ну-ка. Смотри, какая-то эта комната там. Я там не был. Маленькая такая. Черт, погоди-ка. Там дверь серая. Это значит что? Серая дверь это что значит? Открытая или закрытая? Синие это открытые. А серые? С другой стороны, погоди, это как бежать? А, мне туда и не попасть Получается Правильно же Че-те-те-те-те-те Че те те те те те удумал то Руки свои распускает Это получается какая дверь Ага Получается вот эта дверь Да я вот в нее вхожу И потом Сейчас пойду и потом вот. А. -а, -а. А, -а, а Ну да, тут дверь закрыта. Бляха! Опа-та-та-та-та-та-та-та-та! Вот это было сейчас опасно! Хорошо! Хорошо, что, -что все хорошо. Я забыл про этого, который там бегает. Тут еще один. Зачем да мне изучать-то тебя? Тебя надо А, все Добегался кузнечик Так Тут еще дверь закрыта, смотри Шлем Ну шлем, это, по-моему, уже после охраны Я там должен буду взять Друзья, я не помню, куда идти. <свnh> <свnh> <свnh> так, но ну в любом случае у меня, короче, видос же подошел к концу уже. Уже же. Уже же у меня видос же подошел к концу. Вот. Поэтому сохраняемся. Вот. Друзья, кто помнит? Кто помнит? Куда? Где эта маска находится? Куда мне сейчас надо идти? Вот, напишите в комментах. Я тоже повспоминаю. Вот. На ком понравилось, там лайки, подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте, подписывайтесь на Instagram, комментируйте, делимся с друзьями. С вами был Полерик. Всем пока.